Здравствуйте. Спасибо, спасибо, сеньора. Спойте нам песенку. Почему? Почему? Чавернадес. I live, I live in Russia, but I was born in Mexico, Mexico. I live in Russia today. Ай синг, ёпта! Ю... Ги... Гамье Гейм Подожди, g сейчас Стоп, стоп! Ю лайк ин Раша! Ю лайк ин Скажи, подай, дай я скажу, yeah. I will sing and uh, you will play along with me. Окей, Что? Что хочешь? Что? Что? Что а, давай расставимся точки на одну. Да, я обожаю сосать куки. О, май. Сейчас я... Плынь, плынь, плынь. Сейчас я напишу. То, что ты обожаешь сосать куки, я понял. Я говорила, Блядь, что за хуй? я говорила, что не могу. куда ты будешь Я девчонки, я просто вот так вот сделаю, и, типа, вы, типа поймете. А как канал я записалась. А Я записалась. Друзья, всем привет! Я снова с вами, снова в строю и обещаю больше не пропадать. Этот выпуск будет необычным, потому что я буду в образе мексиканца. Я не знаю ни слова по-испански, поэтому буду просто притворяться, что хоть чуточку знаю этот язык. Я не знаю, как это будет выглядеть, самому интересно. Сейчас, кстати, самое время подписаться на канал, поэтому сделай это, пока... Не передумал. Обязательно досмотрите этот выпуск до конца. В конце вас ждет человек, который лично меня поразил. После общения с ним я еще дня два ходил и думал о том, да черт побери, как это вообще возможно. Просто досмотри этот ролик до конца. Жми лайк и поехали. Глаз ну, играя что-нибудь. О. Vamos, amigo. Amigo, Americano. Americano. Зграциас мучаюсь. О нихуя, знаешь? Короче, расскажу прикол. Сейчас встречаю чувака вот с такой же вот Самбреера типа, да? Ну и он закатывается вообще, в смысле вот не может, прям он прям угорает капец. Я говорю, ты чё, ну ка поделись, давай поржем вместе. И он говорит, прикинь, сейчас нарываюсь на девчонок. Ну он такой сидит, вот в этой Самбреера такой. Рядом другое чувак. И девчонки такие. Нихуя, говорит, у тебя шляпа. <смех> пизда, тебе укатились, вообще мысли. <смех> Сука, я говорю, я себе такую же шляпу хочу. А Отвечаю, тут еще больше блядь, ухотился, вообще пизда. Where are you from? Раша. Russian. Russian girls, я? Да. Меня My name is Diaz. Diaz. Diaz. My name is Яна, Diaz and красиво It's very beautiful. <laughs> Can I play for you on guitar? Uh, one second. Over. Play, play. I don't. <laughs> play. Да не играю, не умею. Porque? Учу... Porque? Учусь. Porque? Play. Porque? Just play. Just Давай play. Давай ты. Давай ты. Russian Пугачева? Пугачева. Пугачева. yeah Can you play? Can you play, please, please. For me, for me, mm -hmm. please. Ну, я делаю это плохо. Белый снег. Серый лед. На раскавшейся земле. Одеялым лоскутным на ней городу две тысячи лет. Нет, вот дизлайк. Лайк, лайк, лайк. From Mexico, from Diaz to Yana. With love. Как бы вам сказать? Несложно говорить на английском. Скажи на русском тогда сложно. А че ты со мной на русском не стал разговаривать сразу? Да я его плохо знаю. Да конечно. Почему ты в таком костюме? У меня просто отец мексиканец. Мать с Беларуси. А сам откуда сейчас? Где живешь? Сам я татарин, но вот живу в Волгограде. Оо! Несите муракасы! Порке, порке, vamos, vamos, расшонс пьорас. Мексиканец, мучачос, мучачос, мучачос. Поставь что Gracias, señoras, russas, señoras. Palacir, viata, palacir. No. Спасибо. Шо раз, Садин? Спасибо, спасибо, спасибо. О, Илья, Саландий, Я на тебя уже давно подписан. Смотрю тебя. Как поживаешь? Да ничего нормально. Ролик сижу снимаю, короче, играю на гитаре да? людям. Да. А? А что, когда у тебя ролик выйдет? Когда у тебя ролик выйдет? Я думаю, дни 4-5 еще. У меня был такой жесткий, долгий застой. И вот я сейчас себя взял в руки. И, короче, начал ролик снимать. Все, я в деле. Снова. Так, давай, давай я тебя сыграю на гитаре. Давай, давай. Зара вообще четко. Спасибо. спасибо, спасибо. Ну, я вот тоже тебе кое что могу продемонстрировать, тоже кое что умею. Битбокс? Я да, догадаюсь. Могу слова задом наперед переводить. Умею. Есть такая С... способность. Нихрено. В смысле это как? Ну вот для твоих подписчиков хочу это продемонстрировать, просто показать. Думаю этот ролик все равно со мной же выйдет. Подожди, типа пойдет там там код обратно ток ты про это сейчас говоришь да да да да да да вот к примеру там я не знаю вот, вот как ты разговариваешь только я могу также разговаривать обратно Слушай, ни хрена себе подожди давай ка давай еще раз ну какой-то пример ты можешь привести не знаю Да, если Можешь, можешь этот. какой нибудь там предложение прочитать сейчас. Я тебе его задом наперед переведу. А, так с чего начать? Давай, пусть будет э, клавиатура. Вот просто обратно как. Арута и валк Сейчас, клави сейчас клавиатура. Ни хрена себе. Арута и валк. <с com> можешь так, предложение да. Могу с тобой так поговорить даже. Так, давай, так, подожди. Киевер, Секунду-секунду, давай словосочетания какие-нибудь. Предложение. Давай. давай. вот так вот. Белый, белый автомобиль. Либо Матва и Леп. Ахренеть, блядь. Так, давайте, нет, давай так. Нет. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Ланак и Ом Ан Сетя Высипдоп Атябер. Хотя ха Подожди, это, это в Подписывайся на мой канал, будет обратно так звучать. Можешь проверить. Подожди, ты получается все слова наизусть знаешь, как они обратно просто читаются уже, да? То есть это... уже... Ты... Это не то, что я их учил или заучивал, это просто с рождения такой дар у меня есть способность. Так, давай прям да. сложно. Сложное предложение. Попробуем. Я вчера в магазине купил очень удобный диван. На вид я не буду ничего, липук, я не загамбу, а речь Я Охмедеть, Здесь восемь слов было, да, в предложении? Этому есть какое-то объяснение, что ты это умеешь делать? Это же не просто так. Ну вот я не знаю, ни один психолог этого не мог объяснить, когда ко мне вот журналисты приезжали, там, то есть и психологи давали свои интервью. Ни один психолог там... Ну, психологи, они говорили, что это может с возрастом пройти, когда я, мне было еще лет семь. Ну, с возрастом это не прошло. Все так же и осталось. Ну, ты, ты, ты получается с детства тебе просто нравилось слова наоборот переводить. И ты, типа, такой. У тебя со временем туда вошло в обиход, что ты, в принципе, все уже знаешь, и вот можешь спокойненько. Нет, это мне не то, что мне это нравилось. Ну как? Я просто это, это мог это уже сделать. Я умел это делать. Как только научился говорить, я уже мог это просто задум наперед так разговаривать. Все. Это вот. Да, с детства я этому не учился и не обучался. Друзья, спасибо за просмотр, это был один из самых сложных выпусков для меня. Я надеюсь, он тебе понравился, поставь ему лайк, напиши, кто из собеседников тебе запомнился больше всего. Напиши, понравился ли тебе вообще этот образ мексиканца, и только так я смогу понять, снимать ли мне его еще дальше. Спасибо за просмотр, пока!